Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, я хочу поделиться с вами новым проектом, называется Vior.com. Это букс, где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать на просмотре сайта. Поинты. Поинты конвертируются в биткоин Сатоши. Регистрация здесь не простейшая, и регистрация, и авторизация. e пароль. Здесь кликаете. И вот сюда. Новый юзер. Кликаете на синюю вкладочку Зарегистрироваться. После чего идете на почту. И нужно как бы это активировать аккаунт. После чего попадаем вот на эту кабинет. Это наша домашняя страничка. В первую очередь что нам нужно сделать? Вот сюда домашняя страничка. Пускаемся ниже. Прописать email адрес привязанный вернее от Falset Pay И кликаем привязать. Все. Адрес привязан. Электронная почта куда мы будем выводить свои монетки. В данный момент у меня на балансе 21 поинт. Так. Давайте пройдемся по порядочку по вкладочкам. Значит, здесь лидеры. Как бы. Далее вкладочка реферала. Находится партнерская ссылочка. Вот она. Так, кликаете. И копируете. Зарабатывать. Вот Earnpoint. Я просмотрела рекламку, чтобы набрать на вывод. Ну и всего сделать в режиме онлайн. Все довольно-таки просто. Вот наша рекламка. Серфинг. Кликаем. На синюю вкладочку. Далее вот сюда нажимаем. Инвалид капчи. Ждите, ребятки. А, надо капчу пройти. Не было такого. Опять клику, но тут вот по 30 секунд. Сейчас капч должна появиться. Значит, капча я зарегистрировалась ну, вот буквально, не знаю, минут 20-30 назад, пока изучала кабинету. И периодически будет появляться капча. Ее вот не было первый раз. Значит, опять кликаем. Earn. И вот теперь вот на синюю вкладочку перебрасывать на страничку. И вот здесь идется в соседнем окне таймер. Переходить вот сюда обратно, возвращаться не надо, так как придется пересматривать это все по новой. Ждем отсчет таймера. Здесь можно почитать, что тут пишут. Все. Таймер зак закончился. Возвращ я возвратилась. И опять на синюю вкладочку. Все. Зачет. Три поинта. Вот здесь курс один поинт равен 2.47 биткоин сатоши. Далее есть еще афервал, Так можно зарабатывать на офервал Так, битвал. Я просмотрела одну рекламку. Сейчас покажу вам. Визит веб-сайт. Также кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Загружается шкала. Все это быстро. Как видим. И разгадываем капчу. Зачет. Так, ферувал. И еще здесь я обратила внимание на короткие ссылки. Битсвал. И вот здесь есть короткие ссылки. Сейчас посмотрим, что там. если они есть. Ага, шортлинг. Смотрите. 1.3 поинта. Кликаем. Сейчас нас перебросит на страничку. И здесь, ребятки, короткая ссылка. Я так и подозревала, что будет. Смотрите. Здесь можно на коротких ссылках зарабатывать. Какие они? Все. Я кликнула. Видите? Вот, пожалуйста, подождите. И вот больше ничего делать не надо. Возвращаюсь на крестик. Следующая. Мне первый раз попадаются вот такие короткие ссылки. Очень даже интересно. И неплохо можно подзаработать. Ждем никуда, не кликаем ничего. Все, зачет. Возвращаемся нажимаем на крестик видите короткие ссылки они пройдены вот. ну что друзья складочки закрою лишние неплохо следующая вкладочка у нас идет вывод будем выводить значит смотрите здесь есть FalsetPay. А есть прямой кошелек. Если я кликну на прямой кошелек, здесь криптомонета Ада и BNB. Значит, и здесь очень большая минималка на вывод. От 20 тысяч. Что здесь? Что здесь? Я кликаю на false at Pay, естественно. И здесь можно в Dash выводить монеты. Можно в биткоин сатошах. Кликаем. От 20 поинтов. Я просмотрела вот тут рекламку. И у меня уже минималка набрана. Как я сказала, я зарегистрировалась примерно так на глаз. Минут 20-30 назад. Так что минималку набрать на вывод это легко и просто. У меня 20 поинтов. Это 49 биткоин Сатош. Эмейл адрес я прописала. На домашней страничке. Кликаем вывод. Здесь ровная сумма. Выводится все. 49 биткоин Сатош. Я вывела. Окей. Значит, и как видим, 20 поинтов. ПТЦ на Falset Что у нас здесь зелененьким написано? Одобренный. Идем на Falset Я перезагружаю страничку. И, пожалуйста... 49 биткоин сатох 28 октября платит инстантом. Как долго он будет работать? Я понятия не имею. Я такой же участник, как и не все. Но пока этот букс работает, естественно, я буду работать. И вот на балансе у меня остались вот эти копейки. 4.31 поинт. А ну а здесь это всего. И после я уже опять просмотрю всю рекламку. Вот такой вот букс. Кому интересно, заходите. Работайте, зарабатывайте. Платит мгновенно. То есть инстант. Все замечательно, только не забудьте прописать имейл-адрес от FaucetPay. Всех благодарю за просмотр, всем удачи, всем пока!